Время и 2009 года. За Фабера, Адам Мюрвей и Иона Младшего. Подозреваемый возможность связаться с обществом по аномальных явлений боев Рома. Града 100 тысяч долларов. Жертва 3, жертва 4. В линию как я могу вам помочь? Здравствуйте. Могу ли я записаться на прием? А, да, конечно, мэм. Куда надо выехать? Мой дом. дом? Хорошо, спасибо. Могли бы вы дать краткое описание того, что вы бежили? Я слышала звуки. К Какие, мэм? Я до сих пор слышу мяуканье своего пожилого кота Джонни, но этот котик покинул меня несколько лет назад. Серьезно, гребана альтернатива кота? Я не думаю, что это альтернатива. Я просто Мы думаю, что его душа все еще бродит по дому. Я хочу убедиться, что он нашел покой в каком-то царстве, в котором он живет. Вы думаете, что вы сможете проводить его? Мы, конечно, можем попробовать. Да, нам лучше подъехать. Как можно скорее? Пожалуйста. Когда вы сможете? сегодня вечером, если вы захотите. Как насчет трех ночей? Я не дома, я в командировке. Я думаю, вам хватит времени, чтобы разобраться с ним. Как насчет 500 долларов за ночь? О, конечно, да! Хорошо, мы согласны. Мы поможем вашему коту, мэм. Спасибо вам огромное. Вы просто не представляете, как я вам благодарна. Нет проблем, мэм. Это наша работа. Покрыйся. Собирайся, это все. Да, я вс. Ты точно вс собрал? А, да, пост открой багажник. Нет, ты точно, потому что мне кажется, что. О, мне Джона. Ладно. Какой же ты придурок. Ты увидишь, что мой с собой вс нужно. Тут еще сейчас мы что-то можем с этим сделать. нас ничего не осталось. Нет. И все, истратил. Блять. Но зато нам не придется переживать о денегах после такой расплаты, верно? Ну, у нас есть пара способов. Какие? Мы попустим кого-нибудь э, прикурить нас. Или.. Заворуем еще одну. Да. Среди we'll белого дня. Но вряд ли кто-то будет вызывать gonna копу. Верно. И мы бы совершили еще одно преступление. Но мы все равно уже в бегах. Адам пытался починить машину, пока я ем чипсы Лол Джона. Пробу пожаловать округа Манделы. Каталог Манделы. Том второй.